В эфире государственной телерадиокомпании Альтер Новости в студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте.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 Яким он тоншим регионом, который был регион, который был создан, который был создан, который был создан, который был создан, который был создан, я көп могу сказать, талап я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. бойдон не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, Дондруш Байнарский сектор, санаретик, трансформация, финансовый сектор, банковский сектор, инновации, киргизские, компетентные, атамекендик, кампания, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, атамекендик, Якин Джи, вынук то, что я только дортун, санарб экономим кананук трувайча, стратегия галарун Хайдалану. Я бразил экономим кананук Берндиктин, якин я с большим уважением отношусь к мнению гражданского сектора, но призываю не делать поспешных выводов. Такое мнение ситуации вокруг тендера на закупку биометрических паспортов высказал президент сегодня на первом телекоммуникационном форуме. Глава государства подчеркнул, что цифровизация была и остается приоритетным направлением его президентской деятельности. Поэтому я обращаю тщательное внимание на все вопросы в этой сфере. Недавно только были задержаны ответственные сотрудники, связанные с тендером в сфере ГРС. Это вызвало резонанс в обществе. Я с большим уважением отношусь к мнению общественности и этах. Это хорошее явление, когда гражданский сектор очень сильный, а граждане неравнодушны государственным вопросам. Но вокруг тендеров очень много споров, поэтому призываю не делать поспешных выводов. Все должно быть в рамках закона. Закон для всех одинаков. Если закон нарушен, кто бы то ни был, должен быть привлечен к ответственности, подчеркнул Сорунбай Джейнбеков. И добавил, что правоохранительные органы должны строго соблюдать законы. Необходимо улучшить законодательную базу и убрать коррупционные элементы, если таковые имеются. Сейчас парламент рассматривает законопроект о госзакупке. Необходимо повысить открытость тендерных процедур и доверие к ним, отметил президент. Делегаты от тюркоязычных стран и из ЮНЕСКО предлагают совместно продвигать объекты нематериального культурного наследия. В рамках мероприятия Тюрксой в ООШе состоялось седьмое заседание Национальной комиссии ЮНЕСКО, в ходе которого в Кыргызстану также на два года перешла эстафета лидерства в секретариате организации. Мои коллеги продолжат. Южная столица Кыргызстана официально стала не только столицей Тюрксой на этот год. ОШ принимает делегатов из стран ЮНЕСКО. На седьмом заседании делегатов ЮНЕСКО из тюркоязычных стран. Как мы, как бы страны тюркского мира, можем работать в рамках ЮНЕСКО? Как вы знаете, ЮНЕСКО – это организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры. И у нас очень большое поле деятельности, где мы могли бы совместно продвигать какие-то наши совместные тюркское наследие. Делегаты обсуждают насущные вопросы о совместном продвижении культурного наследия в ЮНЕСКО, а именно тюркоязычных народов, у которых очень много общего. «Каждая страна предлагает одинаковые компоненты, например, борсок – это национальное блюдо и кыргызсов и казахов. Мы можем предлагать такие вещи вместе, общего очень много – это и юрты, и айтыш, они уже есть в списке наследия ЮНЕСКО. Теперь надо внести туда и когбуру». Бывший генеральный секретарь ЮНЕСКО Огус Оджал говорит, что за последние несколько лет удалось достичь многого в плане продвижения во всемирное наследие общих культурных ценностей. В список ЮНЕСКО уже попал лаваш, который у кыргызов носит название «Джубка». Национальных блюд в список нематериального наследия ЮНЕСКО попал Тата. На очереди игра Тогус Мы готовим документы на рассмотрение в следующем году. Представители министерств культуры тюркоязычных стран могут предлагать свои идеи и сегодня. Надо не только расширять список культурного наследия ЮНЕСКО, но и беречь то, что уже в нем находится, отмечает советник президента Кыргызстана Султан Раев. В первую очередь это относится к Сулайман-Горе. К сожалению, пока по объекту выполнены не все требования ЮНЕСКО. «Мы обещали, что сделаем все условия для туристов, сохраним этот объект. Но, к сожалению, есть над чем работать. Очень трудно попасть в список материального наследия ЮНЕСКО. И нам надо более бережно относиться к сулайман -ТО. В этом году, с момента, когда сулайман вошла в список всемирного материального наследия ЮНЕСКО, исполняется 10 лет. Надо быть готовыми к проверке». Теперь секретариат ЮНЕСКО по тюркоязычным странам возглавит представитель Кыргызстана. Эстафета на ближайшие два года перешла к нашей стране от Турции. Премьер-министр поручил приостановить работу на урановом месторождении до завершения экологической экспертизы. Такое решение было озвучено на совещании по вопросу деятельности компании «Юр-Азия» в Кыргызстане. В ходе совещания было отмечено, что 31 декабря прошлого года образована межведомственная рабочая группа, члены которой неоднократно выезжали на место для встреч с населением и депутатами местных кинешей, а также проведение радиометрических замеров естественного радиационного фона, лицензионной площадки и прилегающей к месторождению территории. По итогам работы был подготовлен промежуточный отчет по месторождению Ташбулак Кызыл Омпульской лицензионной площадке, однако в целях более глубокого и всестороннего изучения вопроса по освоению урановой площадки, а также проведению тщательного мониторинга экологического воздействия, 18 апреля решение премьер-министра была образована межведомственная комиссия в расширенном составе с вовлечением всех компетентных государственных органов. Глава правительства поручил комиссии разработать и утвердить план деятельности, провести тщательный мониторинг и анализ воздействия на состояние окружающей среды животноводства и здоровья человека. Мухаммед Калэ Балгазиев подчеркнул что все решения относительно уранового месторождения должны приниматься только с учетом итогов работы этой комиссии после получения всех исчерпывающих анализов и необходимых экологических и технических экспертиз. По словам премьер-министра, на сегодняшний день никаких добычных работ на данном участке не ведется и не будет вестись до завершения работы комиссии и получения всех видов положительных экспертиз. Компания, которая проводит работу на урановом месторождении, была зарегистрирована в 2004 году. А в 2010 году получила разрешение на проведение геологоразведочных работ. В 2013 году она получила вторую лицензию и с тех пор продолжала работу на месторождении. Сегодня нужно усилить работу специальной комиссии, обеспечить ее открытую и прозрачную деятельность, привлечь к работе высококлассных экспертов, депутатов парламента, представителей гражданского общества и местного населения. Нужна максимально объективная и открытая работа. Если будет установлена что деятельность на урановом месторождении может нанести вред здоровью людей и экологии. Мы должны отказаться от разработки месторождения. Если же выявится, что таких рисков нет и технологический процесс будет полностью безопасным, то должно быть принято другое решение, исходя из итогов работы комиссии. Поэтому я поручаю обеспечить тщательную, открытую и объективную работу комиссии. Это мое требование и позиция правительства. В городе Фергана состоялась встреча рабочих групп Кыргызстана и Узбекистана по обсуждению вопросов, связанных с пунктами пропуска на Кыргызско-Узбекской государственной границе. Делегацию с узбекской стороны возглавлял заместитель премьер-министра Эльор Ганииев. С кыргызской стороны вице-премьер-министр Джиниш Разаков. Стороны обсудили вопросы, связанные с функционированием пунктов пропуска на Кыргызско-Узбекской государственной границе. Делегации Кыргызстана и Узбекистана договорились о необходимости продолжения работы с целью внесения изменений в соглашение между правительствами двух стран у пунктах пропуска через кыргызско узбекскую госграницу от 24 июля 2004 года. Кроме того, стороны пришли к пониманию о необходимости усиления работы правительственных делегаций по делимитации и демаркации госграницы с целью завершения описания оставшихся участков.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 классов показала свою актуальность, однако этот процесс законодательно не закреплен. В целях повсеместного внедрения горячего питания для учащихся начальных классов разработана новая редакция законопроекта об организации питания учащихся в общеобразовательных школах. Ранее все средства на создание инфраструктуры и приобретение оборудования предоставлялось за счет грантов. По имеющимся расчетам ежегодно потребуется 19 миллионов 326 тысяч сумм. Эта сумма будет выделяться из республиканского бюджета. К этому сейчас это все новости. Оставайтесь с телеканалом МЛТР. Всем доброго. До встречи.